С вами Крошек Дей И сегодня 1 января Так что мы будем открывать подарки На Новый Год Давайте начнем Я хочу вот этот большой Я распаковала и у меня попался йодик Он очень милый Мне там так нравится И его глазочки Посмотрите какой он милый Открываем второй подарок Я хочу сделать такой вот этот подарок Это от бабушки так, давайте его откроем Вау, смотри! Это блокнот единорожка, блакнут единорог, да? Такой большой, и тут есть так... кармашки маленький. Так прикольно. А ну покажи я ложку, иди на. Да? Вот. На камеру, покажи, Арин. И там что-то сыпется. Угу. Следующий подарок. Да, следующий подарок тоже от бабушки, что-то тоненькое. Давай посмотрим, что это. Потому что я вообще не представляю, что это. И в этом подарке у меня попались наклеечки. Э, вот такие вот для ванны пеночка с краской. Какой прикольный котик. И, и татуировки. Татушечки. А ну-ка, дай покажи. Вот. И, и четвертый подарок тоже тут. Он тоже от бабушки. Ты нам попался такой вот, можно сказать, мини салон красоты. И это вот такой вот набор, там, где можно клеить себе на ногти э, и разные наклеечки, красить ногти. ногти. Короче, наращивать э, ногти, там, маникюрный такой наборчик, да. да? Да. И красить маникюр, там, всякие вот да, Такие штучки. вот э, рисунки прикольные. Да. И следующий подарок. Это от вас, как я поняла, да? Да, вот Дед Мороз раскошелился. Но без нас бы он не смог. Да. Такой масштаб взять. Так много у меня уже подарков. И это еще не все. Так, открываем. Что же тут? Смотрите. Это такой вот набор, чтобы... Делать аквагрим, как я поняла, да? Ух ты, прикольно! Карандаши для аквагрима. Да. Такие фломастеры, как. Да. И следующий подарок. Вау, посмотрите, такой новогодний наборчик. Давайте его откроем. Так, где-то открывать? Вот тут. Так, и в этом наборе у меня попался бальзам для куб с конфеткой новогодний. Еще антисептик тоже с конфеткой красненький. Что еще? еще? Кремушек с конфеткой. Ты куда же И... без кремушки то зимой? И бомбочка для ванны. Очень классно. Пригодится. Следующий подарочек. И что же тут? Вау, так немного вкусняшек. Набор, киндер-набор, киндер-сюрпризы, да? Да, ну не только, смотри, тут еще желейки есть. Очень классно. У тебя еще что-то осталось? Ну, да, конечно. Вот это Дед Мороз расщедрился. Ну, и вы. Вкусно, вкусно. Они, наверное, совместно с Санта Клаусом, да? Да, наверное. Влаживались в бюджет. Вау, что это такое, Аринга? А ну покажи. Это такие маркеры, которым пишут кисточкой. Я такие очень сильно хотела. А ну покажи на камеру. Это как у моей подруги. Класс. А ну распакуй, покажи, что из, из себя представляют эти маркеры. Давай. Мне же сумму интересно. Кисточки какие-то, да? Да, они кисточкообразные. Так, открываем. И что Смотрите. Почему я называю их кисточкообразными? А оно Вау, классно! Они мягенькие, такие Смотри, как кисточка прям, Смотрите. Да. Две стороны. Mm -hmm. Это очень классно. Теперь я и не буду рисовать. Следующий подарок. Не так не терпится его открыть. Давайте откроем. С Новым годом Арине от папы и малы. Значит, это от вас, да, папа? Даренька, Так, что же тут? Что же там? Вау, смотрите, что же это? что-то есть, что ли? Какой красивый пенал. <гас> смотрите. Вау, действительно прикольно Это краски какие-то? Это косметика. У -у -у. Хорошо, давай дальше. Дальше подарок. Это, смотрите, тут столько наклеек очень классно это все наклейки о нет смотрите там еще куча наклеек Класс. так что тут еще и тут еще вот такие вот кисточки профессиональные кисточки да это наверное для глаз эти кисти для рисования так давайте посмотрим что тут еще есть тут вот такой вот бальзам для губ Давайте его откроем Это вот такой вот бальзам для Вау, губ Вау, в стиле единорожка, да? Да Ха -ха. Он радужный Такой классный, мне он очень нравится Да Веселый, скажем так, такой новогодний да. прям Еще тут есть Вот такой вот бальзам для губ Ух Смотрите. ты Это пандочка И это тоже бальзам для губ Класс. Еще тут есть вот такой вот антисептик красивый голубого цвета. И вот такой вот бальзам для губ Simon Dance. Очень вкусно пахнет шоколадом. И последний подарочек. Давайте его скорее откроем. Тут новогодние носки и это не все может быть и... это носки для подарочек которые mm -hmm. большие вот это вот. наверное смотрите и игре тигра. да мне очень понравились все подарки а если вам тоже то поставь лайк и подпишись на канал а с вами был кроссик дэй пока